Глава 11. Действие Мысль – это созидательная сила или сила, побуждающая созидательные силы к действию. Мышление правильным способом принесет вам богатство, но вы не должны полагаться исключительно на мысль, не уделяя внимания личному действию. Это тот риф, на котором разбиваются многие в других отношениях научные мыслители – неспособность соединить мысль с личным действием. Мы еще даже не приблизились к такой стадии развития, даже если предположить, что она возможна, на которой человек может создавать непосредственно из бесформенной материи, минуя природные процессы или работу человеческих рук. Человек должен не только думать, его личные действия должны дополнять его мысли. Мыслью вы можете создать золото в сердце гор, но оно не откопается само, не очистится само, не превратиться в монеты, которые катились бы сами по дорогам, ища дорожку в ваш карман. Под влиянием побуждающей силы высшего духа, дела других людей будут направлены так, что кто-то другой придет добывать золото вместо вас или для вас. Деловые операции других людей будут направлены так, что золото будет принесено к вам. А вы должны так организовать свои деловые отношения, чтобы вы могли получить его, когда оно приходит к вам. Ваша мысль побуждает любые предметы, живые и неодушевленные, действовать так, чтобы дать вам то, что вы хотите. Но ваша личная деятельность должна быть такова, чтобы справедливо получить то, что вы хотите, когда оно достигает вас. Вы не должны не принимать это как благодарность или воровать это. Вы должны давать каждому человеку полезные ценности больше, чем он дает вам в денежной ценности. Научное применение мысли состоит из формирования ясного и отчетливого изображения того, что вы хотите, твердо придерживаться своей цели и представлять себе с благодарной верой, что вы получаете то, что вы хотите. Не пытайтесь выбрасывать свою мысль каким-либо мистическим или оккультным способом с идеей заставить ее пойти, сделать работу за вас. Это напрасно потраченное усилия, которое ослабит вашу силу думать здраво. Участие мысли в становлении богатым полностью объяснено в предыдущих главах. Ваша вера и целеустремленность позитивно внушают ваше видение бесформенной материи, которая имеет точно то же желание больше жизни, что и вы, и это видение, полученное от вас, Запускает в действие все зазидательные силы в соответствии с их обычными каналами действия по направлению к вам. В вашу задачу не входит вести или наблюдать за созидательным процессом. Вы должны только удерживать свое видение, помнить о своей цели и поддерживать свою веру и благодарность. Но вы должны действовать правильно, чтобы вы могли получить то, что принадлежит вам, когда оно приходит к вам и чтобы вы могли встретить то, что было в вашей картине, и поместить их на предназначенное для них место, когда они прибывают к вам. Вы действительно можете видеть правоту этих слов. Когда вещи достигают вас, они будут в руках других, которые попросят эквивалент взамен. И вы можете получить то, что принадлежит вам, только дав другому человеку то, что по справедливости принадлежит ему. Ваш бумажник не будет всегда набит деньгами без каких-либо усилий с вашей стороны, и это решающий момент в науке становления богатым. Именно здесь, где должны быть совмещены мысль и личная деятельность, многие люди запускают в действие созидательной энергии силой и упорством своих желаний, но остаются бедными, потому что не предусматривают получение вещи, которую они хотят, когда она появляется. С помощью мысли вещь, которую вы хотите, приходит к вам. С помощью действия вы ее получаете. Чем бы ни должно было быть ваше действие, очевидно, что вы должны действовать сейчас. Вы не можете действовать в прошлом, и для ясности вашего ментального видения важно прогнать прошлое из своего ума. Вы не можете действовать в будущем, потому что его еще нет здесь. И вы не можете сказать, как вы захотите действовать при каких-либо обстоятельствах в будущем, пока они не наступят. Потому что вы сейчас не в подходящем бизнесе и не подходящих условиях. Не думайте, что вы должны отложить действия до тех пор, пока не окажетесь в подходящем бизнесе и подходящих условиях. И не тратьте время в настоящем на размышление о том, как лучше всего вести себя при возможных неожиданностях в будущем. Верьте в свою способность справиться и встретить любую неожиданность. Если вы действуете в настоящем, а ваш разум пребывает в будущем, ваши действия будут с разделенным умом и не будут эффективными. Отдайте ваш разум действиям в настоящем. Вы должны не просто послать созидательный импульс бесформенной материи, а потом сидеть и ждать результатов. Вы никогда их не получите. Действуйте сейчас. Не существует другого времени, кроме того, что есть сейчас, и никогда не будет существовать другого времени, кроме того, что есть сейчас. Если вы когда-либо должны начать готовиться принять то, что вы хотите, то вы должны начинать сейчас. И ваши действия, каковы бы они ни были, вероятнее всего будут в том бизнесе или работе, в которых вы заняты сейчас, и должны быть направлены на людей предметы, которые вас окружают. Вы не можете действовать там, где вас нет. Вы не можете действовать там, где вы были. И вы не можете действовать там, где вы будете. Вы можете действовать только там, где вы есть. Не беспокойтесь о том, хорошо или плохо была выполнена вчерашняя работа. Делайте сегодняшнюю работу хорошо. Не пытайтесь делать завтрашнюю работу сейчас. Будет много времени выполнить ее, когда вы доберетесь до нее не пытайтесь посредством оккультных или мистических методов воздействовать на людей или предметы вне вашей досягаемости. Не ждите изменения окружающей среды, прежде чем начать действовать. Добейтесь изменения окружающей среды действия. Вы можете таким образом воздействовать на окружающую среду, в которой сейчас находитесь, чтобы перейти в лучшую среду. Удерживайте с верой и целеустремленностью видение себя в лучшей окружающей среде. Но воздействуйте на свою настоящую среду всем своим сердцем, всей своей силой, всем своим разумом. Не тратьте время, мечтая или строя воздушные замки. Придерживайтесь лишь видения того, что вы хотите, и действуйте сейчас. Не раздумывайте, выискивая что-либо новое или странное, необычное или выдающееся действие, которое вы могли бы выполнить в качестве первого шага на пути становления богатым. Вероятно, что ваши действия по крайней мере на какое-то время будут такими же самыми, как и незадолго до того, но теперь вы должны начать выполнять их определенным путем, что несомненно сделает вас богатым. Если вы занимаетесь каким-либо бизнесом и чувствуете, что он не подходит для вас, не ждите пока вы не окажетесь в подходящем бизнесе, чтобы начать действовать. Не чувствуйте себя обескураженным или не сидите и не жалуйтесь из-за того, что вы не на месте. Никто не на месте настолько, что не может найти подходящее место. Никто не вовлечен в неподходящий бизнес настолько, что не может перейти в подходящий. Удерживайте видение себя в подходящем бизнесе с целью попасть в него и верой в то, что вы попадете в него и что это уже происходит но действуйте в своем настоящем бизнесе. Используйте свой настоящий бизнес как средство получения лучшего и используйте свою окружающую среду как средство попасть в лучшую окружающую среду. Ваше видение подходящего бизнеса, если вы удерживаете его с верой и целеустремленностью, побудет высшую силу приблизить подходящий бизнес к вам, а ваши действия, если вы выполняете их правильно, Приблизят вас к бизнесу. Если вы работник и чувствуете, что вам нужно сменить место работы, чтобы получить то, что вы хотите, не выбрасывайте в пространство свою мысль, полагая, что она найдет вам другую работу. Ей точно не удастся это сделать. Удерживайте видение себя на работе, которую вы хотите получить, пока вы с верой и целеустремленностью действуете на работе, которая у вас есть, и вы, несомненно, получите работу, которую хотите». Ваше видение и вера побудят созидательные силы перенести ее к вам, а ваши действия заставят силы в вашей окружающей среде переместить вас туда, куда вы хотите. В заключение этой главы мы добавим еще одно утверждение к нашей программе. Существует мыслящая материя, из которой созданы все вещи, и которая в своем исходном состоянии проникает, пропитывает и заполняет все пространство во Вселенной.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 и удерживать эту картину в уме с определенной целью получить то, что он хочет, и с непоколебимой верой, что он получает то, что он хочет, закрывая свой ум от всего, что может отклонить его от цели, затумандить его видение или поколебать его веру. И таким образом, чтобы он мог получить то, что хочет, когда оно появляется, человек должен действовать сейчас, на людей и предметы в его нынешней окружающей среде.